Я хочу напоследок загореть, в том огне зажигающей страсти, И не плакать хочу, хочу петь, отогнать все печали, не Настя. Может, в жизни не все получилось, что задумала, не сбылось, не смогла я, не научилась распознать, где правда, где ложь. Шла на зов, на улыбку, на слово, понимала, что чувство не то, я б могла полюбить, я готова была другу подставить плечо. Но не все понимали реально, бескорыстные в дружбе своей, Может, просто считали банальным, и не верили в чувство людей. Надо верить, надеяться, ждать, и в душе покопаться немного, Ведь не все могут чувства предать, У всех разная в жизни дорога.